Привет! Ничто так не отпугивает покупателя, как желание продавца чем-нибудь помочь. И действительно это так. Вспомните ваши ощущения, когда к вам подходит продавец и задает этот вопрос, чем я могу вам помочь. Этот вопрос может вызывать чувство дискомфорта, либо раздражения, и вообще что не так с этим вопросом. Давайте попробуем разобраться. Видео будет полезно обычным покупателям и всем, кто имеет магазин только не онлайн, а обычный магазин или как-то связан с розничной торговлей. Итак, поехали! Каждый покупатель приходит в магазин со своими целями и с этой точки зрения каждый посетитель магазина в принципе уникален. Поэтому нельзя ко всем использовать один и тот же подход, но в частности задавать вопрос, чем вам помочь. Есть целый ряд причин, по которым люди ходят в магазин и при этом не собираются изначально ничего покупать. И если в этом случае продавец задает вот этот вопрос, потом еще начинает настаивать, и консультировать, рассказывает про ассортимент например, про какие-то скидки, то тут возникает может возникать чувство дискомфорта, да? и еще может появиться такое чувство обязаловки, что вот я теперь должен что-то купить, раз ко мне столько внимания. И вот эта настойчивость, она действительно может отпугивать, вот может быть еще бы и походил, и погулял по магазину, и что-то посмотрел, но вот действительно иногда хочется уйти. Давайте дальше посмотрим, почему и по каким причинам люди могут ходить в магазин и изначально, они ничего не собираются покупать. Первая причина это когда человек не разбирается в каких-то продуктах и только начинает изучать эту тему. Но ну, я дальше расскажу на примере, чтобы было понятнее. Вот у меня это было с темой мебели. Несколько лет назад мне нужно было выбирать мебель. Я понимала, что на рынке очень много нового, и я в принципе не понимаю, по каким критериям мне выбирать, чего я хочу. И вот я, когда заходила в магазин, меня буквально начинали атаковать некоторые продавцы. Вот они сразу подбегали, начинали задавать конкретные вопросы. А какие размеры, а с какой ткани, причем еще там например грузить какими-то названиями вот обивочной ткали ткани или названиями фурнитуры и так далее и это было очень некомфортно, потому что я на тот момент была еще неопытный покупатель. Все, что мне нужно было делать, это ходить по магазинам и просто смотреть, щупать, двигать, выбирать, открывать и так далее. То есть изучить вот этот рынок. И только вот после какого-то количества таких походов и просмотров у меня стали появляться предпочтения. И у меня действительно стали появляться вопросы. Но это вопросы были не к продавцу, то есть я сидела и изучала в интернете, читала там полезные советы и так далее. То есть вот в тот момент помочь мне было невозможно, потому что я еще была неопытный покупатель. Еще одна распространенная причина, это когда случайно зашли в магазин, вот шли, гуляли и вдруг решили зайти. У девушек такое бывает сплошь и рядом. И вот когда ты заходишь в магазин, ты вообще пытаешься определиться сразу со своими желаниями и вообще пытаешься понять, а почему тебя сюда занесло. Соответственно, в этот момент ты еще не знаешь, чего ты хочешь, и помочь тебе невозможно. Либо, возможно, пока не знаешь, потому что по мере того, вот как ходишь по магазину, что-то смотришь, и вдруг пришла идея, точно, я же хотела давно купить, например, вот эту кастрюлю. И все, и после этого у тебя уже появляются вопросы, и ты готов, что? что-то спрашивать и тебе нужна консультация. Вот этой вот особенности их нужно учитывать, то есть задавать сразу вопрос, чем помочь, если спрашивать такого посетителя, то, как правило, ответ я просто смотрю и это совершенно искренне. И здесь нужно поверить и не проявлять настойчивость, но помнить, что через какое-то время, по мере того, как человек будет что-то смотреть в магазине, его цели могут измениться. Есть еще категория, это опытные покупатели. Этот покупатель четко знает, чего он хочет, но, например, он пока покупку не планирует. То есть он еще выбирает, ему нужно продукт посмотреть вживую. Это может быть связано, например, с дорогими продуктами, где нужно выбирать более тщательно, сравнивать альтернативы, которые есть на рынке. Так вот такой покупатель, он четко знает, чего он хочет, он ведет себя очень уверенно, и он может даже считать себя намного квалифицированнее продуктов. Продавца. И вот эту вот особенность при общении с такими клиентами нужно учитывать. Если покупатель знает, чего он хочет и готов совершить покупку, то он эту покупку совершает. Либо, если ему не достает информации, то он будет задавать вопросы. И вот здесь прямая задача собственно, продавца консультировать, отвечать на вопросы, то есть продавать. Самая интересная, интересная категория покупателей – это сомневающийся покупатель. То есть он вроде бы и готов совершить покупку, но у него есть сомнения, ему не хватает информации. Он хочет задавать вопросы, но он может даже в этом сомневаться, он может бояться задавать вопросы. И вот как раз здесь нужна помощь. Вот здесь вопрос, чем вам помочь, он абсолютно в точку. Но проблема в том, что нужно сначала попытаться выявить, определить вот такого сомневающегося покупателя. Мы с вами выделили несколько категорий покупателей, но проблема в том, что когда покупатели приходят в магазин, у них нет табличек, чтобы там вот было написано, кого куда отнести, вот что с этим делать и какая тут может быть схема работы. Мне очень нравится, как работают продавцы в Европе. Вот большинство магазинов, в которые ты приходишь, с тобой первым делом сначала просто здороваются. И вот это вот приветствие, оно на самом деле очень многое дает. То есть оно само собой как бы понятно. Тебя поприветствовали, если у тебя есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Дальше, я заметила, что очень многие продавцы используют такой прием. Через время к тебе могут подойти и сказать что-то типа, вот у нас сегодня скидку, скидки на вот эти категории продуктов, обратите внимание. И дальше, если у вас нужна помощь или у вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь. То есть сначала дают какую-то полезную информацию и потом в утвердительной форме а, предложение о помощи. И дальше продавец уходит и не стоит над душой. И вот тут такой тонкий момент. Чем утвердительная форма отличается от вопроса? Вопрос предполагает, что человек должен что-то ответить. Это обязаловка, это в принципе попытка втянуть его в диалог. И вот это как раз и есть некомфортным, является некомфортным для некоторых категорий покупателей. Особенно для тех, которые сейчас ничего не собираются покупать. Все же прекрасно понимают, что цель продавца ему нужно продать. Они все умеют говорить «нет». Некоторые покупатели могут испытывать чувство дискомфорта вследствие того, что, например, они не совершают покупку по причине, что у них банально нет денег и так далее. То есть ситуации бывают очень разные. Такая вот утвердительная форма, она будет более комфортной для покупателя. Потому что в этом случае человек имеет полное право вообще никак не реагировать. То есть просто кивнуть и все. И точно так же у него есть право начать задавать вопросы, если в этом есть необходимость. То есть утвердительная форма, она намного комфортнее для покупателя. И дальше, в зависимости от реакции покупателя, уже можно делать вывод, в какой категории его отнести. Если покупателю нужна помощь, то он обязательно себя проявит. И вот он бы как раз и нормально прореагировал на вопрос, чем вам помочь. И здесь, соответственно, прямая работа продавца. Он должен начать консультировать, отвечать на вопросы, помогать делать выбор, может быть даже работать с возражениями, уметь убеждать и так далее. И Вот так вот осторожно можно выявлять сомневающихся покупателей, то есть может быть один раз подойти вот так вот что-то сказать, может быть даже второй раз подойти, потому что это сомневающийся покупатель, он может себя не сразу проявить, а только через некоторое время. То есть основной вывод такой, что нельзя ко всем посетителям использовать одни и те, те же тактики и методики продаж, потому что все покупатели, они очень разные. И иногда даже простой метод наблюдения, вот как человек себя ведет, он может дать очень много информации, о какой перед нами покупатель, какой категории его можно отнести. Я понимаю, что это может быть очевидные вещи, но, как ни странно, я периодически сталкиваюсь вот с такими настойчивыми продавцами, которые пытаются тебе дать консультацию, пытаются тебе что-то продать, и вот бывает очень некомфортно, что их приходится прямо отгонять и объяснять, чтобы тебе не мешали, что вот ты просто гуляешь здесь и что-то смотришь, и помощь тебе не нужна. Кстати, напишите в комментариях, а вы сталкиваетесь с назойливыми продавцами и как вы себя ведете, что вы им говорите, как вы отвечаете им вот на их вопросы и так далее. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!